Здравствуйте, друзья! Недавние смерти Дарья Дугина и Михаила Горбачева стимулируют к повторному уделению внимания проекту «Новороссия», а также настоящей декоммунизации, которую Путин грозился показать Украине, и бредовой идеи Собчака о реституции при выходе союзных республик из СССР. Обо всем об этом написал в своей программной статье об историческом единстве русских и украинцев, великий в кавычках юрист, экономист, историк, а также империалист и дешевый фраер Владимир Путин, непонятно, почему до сих пор занимающий пост президента России. Особое место в этом перечне занимает тема реституции при выходе союзных республик из СССР. Владимир Путин с умным видом, ссылаясь на антиукраинские идеи доктора юридических наук Собчака, рассказывает россиянам о том, что при выходе из состава СССР союзные республики, в том числе Украина, должны были произвести реституцию территорий, которые они отхватили у России после 1922 года. И в частности, что касается Украины, то Путин считает, что выход Украины из состава СССР должен быть осуществлен без территорий Крымской области и Донецко-Криворожской республики. Имперский бред Собчака, ретранслируемый Путиным, апеллирующим к своим имперским амбициям с помощью таких терминов, как денонсация и реституция, сути которых не понимает ни сам Путин, ни большинство россиян, положен в основу идеи Путина о якобы незаконности выхода союзных республик из СССР в связи с тем, что при денонсации ими договора 1922 года о создании СССР не была произведена реституция территорий. Что касается истории выхода Украины из СССР, то со стороны Украины при выходе из состава СССР никогда не звучало понятие денансация. Термин денансация использовался в документах РСФСР и Республики Беларусь, но не Украины. Украина 5 декабря 1991 года объявила договор о создании СССР в отношении себя недействительным и недействующим. Что касается состоявшейся в 1954 году передачи Крыма Украинской СССР, то эта передача никогда не денонсировалась ни СССР, ни РСФСР, ни России. Не Украиной. В этой связи говорить о какой-то реституции, то есть о возмещении ущерба, нанесенного Украиной России актом выхода Украины из состава СССР, нет никаких оснований. Но Путин об этом говорит и пытается произвести эту реституцию, причем не правовым путем, а с применением военной силы. Теперь, что касается самой реституции, то есть возвращения Крыма России и выхода Украины из состава СССР без территории Донецко-Криворожской республики, то здесь стоит обратить внимание на следующее. При выходе Украины из состава СССР все финансовые активы Украины были безвозвратно оприходованы России и если уже... И говорить о реституции, то тогда Путину стоит сказать и о возвращении крымчанам и жителям других территорий Украины, оккупируемых Россией, той части финансовых активов, которые были оприходованы Россией при выходе Украины из СССР. Но у Путина, видать, отшибла память и он хочет провести реституцию, включив в состав России территорию Крыма и ЛДНР, не возместив при этом населению оккупированных России и украинских территорий Крыма и ЛДНР те финансовые активы, которые Россия оприходовала при выходе Украины из состава СССР. Простыми словами, Россия получила деньги народа Украины при выходе Украины из состава СССР. После чего оккупировала территорию Украины, считая выход Украины из состава СССР таким, что нарушает права России. Но деньги, отнятые Россией у народа Украины при выходе Украины из состава СССР, Россия возвращать не собирается. Таким образом, подтверждая либо законность выхода Украины из состава СССР, либо считая возврат финансовых активов народа Украины для себя необязательным, производя вооруженный разбой в отношении населения, проживающего на оккупированных России территориях Украины. Короче, Россия банально отняла деньги у граждан Украины разбойным путем. Или еще проще. Подходит фраер к лоху, держа в руках кирпич. И говорит, купи кирпич. Лох покупает кирпич, после чего другой фраер говорит лоху, кирпич мой. И отбирает у лоха кирпич. Деньги лоха остаются в кассе фраеров. После чего фраера ищут следующую жертву. Так Россия поступает с Украиной. Так она поступает с Белоруссией. Так она хочет поступить и с другими бывшими республиками СССР, а также со странами Евросоюза. Короче, если Путин и россияне требуют реституции, то пусть возвращают каждой республике ту часть золотого запаса, которую Россия оприходовала при распаде СССР. Но перед реституцией пусть выведут вооруженные силы России из оккупированных Россией территорий и уже после этого предъявляют свои требования о нарушениях союзными республиками прав России при их выходе из состава СССР. А без соблюдения этих условий все рассуждения Путина о том, что союзные республики якобы нарушили права России – при выходе из состава Союза СССР это просто корявые понты дешевого фраера, стоящего во главе России.